Ник Джуниор в кино представляет. Весь Гавкинбург в льду. И только щенячий патруль может спасти королевство. А в Аксель-Сити произошла таинственная пропажа зубных щеток. Вспыши друзья спешат на поиски похитителя. Не пропустите. 15 выпуск Ник Джуниор в кино. Щенячий патруль и вспыш и чудо-машинки. Особое задание. В кино с 3 марта.